Всегда хорошо видеть человека с разных сторон, под разными углами, потому что каждый человек очень много граней. Все мы несем в себе целый мир. И если вы действительно хотите кого-то знать, нужно будет увидеть этого человека во всем множестве его граней. Тогда двое влюбленных могут оставаться очарованными друг другом бесконечно. И никакая роль не станет единственной застывшей. Пройдет несколько дней, и вы снова сыграете роли жены мужа, иногда ради разнообразия. И это будет так ново. Вы почувствуете себя так, словно встретились после долгой разлуки. Перемены всегда хороши. Всегда находите новые способы общения, средства общения, новые ситуации. Не увязайте в болоте обыденность, тогда отношения всегда будут текучи, вас всегда будут ждать неожиданности. Хорошо удивляться и удивлять друг друга, тогда отношения всегда остаются живыми.